Кстати, по поводу нашей консультационной работы. Mm -hmm. В последнее время мы берем... Смотри, мы берем даже где-то не людей. Но мы берем совсем с другими проблемами. Если раньше у нас 90% был аутизм, то сегодня проблемы сменились. Пошел бизнес, mm -hmm. пошли тяжелые заболевания, пошли психические расстройства. Пошли. То есть запросы у людей разные. здоровью очень. Лучше всего, конечно, по здоровью. Тут наработать больше mm -hmm. всего. И смотри, какую мне интересную штуку стала замечать. Вот последние, ну, грубо говоря, последний месяц консультаций, mm -hmm. которые идут, они идут разной психотехнической базой. Mm -hmm, да. То есть разное заболевание, разная проблема. И даже если ты берешь членов одной семьи, если там ребенка берешь, например, потом захватываешь тоже мать или отца, или так, вот как билет, когда совместно захватываются еще, а, получается, что нету единой психотехнической базы на да? консультацию. Нету. То есть если мы заходим чувствах, на чувствах, чувства, да, все по чувствам идет. И видишь, насколько важно получается вот при психических расстройствах над всегда цепляешь. Угу. Я уже давно забыла там, про отжимы, там, про пудри, про вот это все. А смотри, как встречается часто. Вот если ты психику берешь, психическое расстройство, то туда ты заглянешь. Да? И это почувствовано у каждого человека в своем А вот последний алгоритм, который вот тренировали сейчас на курсе здоровья, он вообще дает очень хороший результат, быстрый очень выхлоп но при этом а, с аутизмом его да. он не совместим. Да. Можно совместить, но тогда надо добавлять психотехническую базу, чтобы собрать сознание. Потому что вот это вытеснение, получается, приведет к еще большему распылению. То есть силовая может включиться у ребенка. Получается, что ты каждый раз выбираешь, как работать человек. И это еще раз доказывает, что все люди абсолютно разные. На одно это тоже заболевание, ты работаешь по-разному. И нету двух одинаковых. А теперь смотри, а в медицине как? В то все одни и те же написаны. Вот оно, людям таблеточки. Да, те же. Хороший, да. А мы, когда работаем с, психи с психикой, нету двух одинаковых. И мы это реально чувствуем, видим. Невозможно. Да? Нет одинаковых. Обратная связь меня все время поражает, все время пишут. Вот сразу человек получает консультацию и тут же. Я не могу. Вот, последний, кто присылал, присылали на видео. Я не могу. Кстати, я тебе еще одно видео не показала, все обещаю показать, это приезжаешь и некогда. А, люди присылают, плачут и рассказывают, что сто процентов, сто процентов, сто процентов попадания. А я, когда говорят «попадание», я понимаю, тут не «попадание», не попадание. Вы не поняли, так, у вас были сомнения, поэтому вы ищете «попадание». Да, да, да, для вас а когда мы работаем, будет. у нас нет сомнений, мы знаем, что мы выгребли, а дальше смотрим, Даже что Даже то, пойдет. что вы считаете, ну, именно, что считаете «не попали», да? Вот, «Не попали» — слово, да? А на самом деле у нас этого нет слова. Мы просто знаем, что это так есть. Все, тут не «попадание» Смотри, это где-то я видала. Какой-то из массиджеров мне присылала женщина лично, смотрите, а, вот, вот, вот это, вот это, вот это обо мне все правильно, а вот эта вот строчка была, но я совсем не такая, вы здесь не попали. И я сидела, я смеялась, думаю, блин, ты в личку пишешь, и ты пишешь из-за этой строчки целое письмо, чтобы показать, что, что я не такая, надо, и ты говоришь, что мы не попали. То есть это даже весело мы смотреть. мы вообще и не, и не попадаем, Наташа, мы и не целимся, и не попадаем. Мы, не мы у нас нету в этом... Мы ну, вообще уже давно как грейдер работаем. Влез в лес не человека, вы расшел, всю говно наружу выкинул, зачистил. И дальше смотришь, как 14 дней восстанавливается психика, потом... Да, зона. знаешь, как чай, это все, мы, Когда говоришь попадаем, это знаешь, как если бы пришел, допустим, электрик, да? И пришел так... О, попаду я или не попаду в эту, в эту розетку, да. О, попал, молодец! И все так, у, -у, -у ты попал, точно, ты правда? Ну правда? Да. Мы, мы, вот пришел электрик, который знает все, он делает как надо. У него нет этого. Вот, попал, не попал, сделал. Все, и ушел. И ушел. Вот проходит время. А видишь, как со временем интересно, со временем. Вот, mm -hmm. а, вот последние письма, и блин, они как-то, вот знаешь, под написанием книги приходит нужный классный фокус. Да, вот да. как раз в парадоксальном восприятии, там, делали эту главу, да, и под нее пришла обратная связь. И вот а, по обратной связи для человека, ну, это было, ну, это уже нормально, что, ну что да. а, а вот это вот, а это, а вот, а вот и теперь да. уже новое, и ты понимаешь, что, блин, а, у человека, когда вот так работаешь, это само собой разумеется, оно ушло, само собой mm -hmm. разумеется. Новый отчет успел приобрести, само собой mm -hmm. разумеется. Потому что, наверное, на диванчике пролежал где-то, там, mm -hmm. проленился и не включился вовремя. А знаешь, вот как от одного сна переключился на другой? плавно на другой сон? Перетел да. в другой сон, да. И другой сон, и говоришь, mm -hmm. помогите мне откорректировать и этот сон, yeah, да, помогите да. мне и следующий сон откорректировать. Дай мне вопрос. Вот. Единственное, что я для себя уже делю консультации uh -huh. на те, которые мне интересны, и которые мне не интересны. Uh -huh. Ты знаешь, вот я же попросила Ирину изменить цену консультаций, чтобы уменьшить их количество, да? Uh -huh. Для чего? Для того, чтобы мы могли заниматься глубиной. Uh -huh. Мне из глубины эффективность работы из глубины нравится больше но она не заменяет при этом консультации. Но при этом, если брать нас, то ты не будешь и чтец, и жнец, и нас, mm -hmm. и грец, да? То есть э, время в сутках 24 часа. И э, когда ты это видишь, осознаешь, понимаешь, что... Э, Просто выше головы не прыгнешь, либо ты проводишь обучение, и берешь там, 20 человек за обучение, ты как возьмешь, да, и потом 3 не отходишь. Ты уже не можешь делать консультации эти дня, в принципе, после такого курса. Вот у нас неделя сейчас выпадает, не mm -hmm. да, вот все, то, что заявлено, идет дальше. А вот. И получается, что вот эту нагрузку мы сами перебородливаем. Mm -hmm. И количество консультаций у нас не должно быть большим. То есть, если раньше мы стремились наработать опыт, знаешь, мы тогда бежали тоже, как дело в колесе, чтобы доказать самому себе, что у нас будет результат. И радовались каждой обратной связи. То сегодня я жду видео людей. Я буду знать, что они перешли на другой уровень развития. Все. Ни фильмов от нас, ничего. Ребята, интернет завален отзывами. Сайт Кулбайт, смотрите, там реальные люди, реальные вот книги. Mm -hmm. Книги, кстати, в глубине, по-моему, я специально такую подборку сделала. Вот, то есть, я, вот, да, я вот здесь подводила черту специально вот такими а, mm -hmm. вставками, да, то есть это из WhatsApp, из Viber, из здесь и реальные статьи, здесь такой достаточно большой кусок таких очень полезных осознаний. Книга, поэтому, получилась большая, она получилась в общем, страниц то есть она почти 300 страниц получилось за счет того, что сзади дополнительно включена вот эта часть. И, кстати, из парадоксального восприятия мы уже так не делаем. В парадоксальном восприятии включаю, там, наверное, десяток осознаваний убитых человека, которые взорвут человека, именно помогая идти в парадоксальному восприятию. Вот. И я не пишу там ни отзывы, ничего, то есть я это убрала часть, на этой книге все закончилось. Потому что в парадоксальном восприятии не надо никому доказывать, что это так работает. Вот эта книга, еще последняя из обычного восприятия, где мы показывали, ребята, смотрите, сколько отзывов, сколько обратной связи, <связывание> сколько... <связывание> то есть это как укрепите свою веру, блин. <связывание> не нашу веру, а свою, наша вера уже укреплена. <связывание> <связывание> вашу веру в свою психику, в свои психические способности, вашу веру в себя. То есть вот эти вот э, отзывы и все остальное, оно помогало на этом этапе. Поэтому они есть и в культуре бессознательном, в счастье, везде там они подходят добавлены. В глубине их просто много, большой подборкой, добавленных от этих книг больше, чем остальные. Но э, при этом э, дальше я и там убираю. Там только оставила то, что я не могла не оставить. Я оставила, я говорю, десяток, наверное, очень глубоких озарений и осознаний. Именно с озарениями то, что шло у человека, mm -hmm. я это оставила. Не просто там я вам обратную связь mm -hmm. а вот а, потому, что, потому, что, потому что когда уже на этих глубинах понимаешь, что либо человек будет идти, и ты будешь ему помогать по мере его готовности, либо он остается там, где он есть, дорогу усиливает идущий, и значит, Ты уже а... просто знаешь, что либо человек вот в этом пути уже, да. в этом пути, в этой цепочке, ну, либо... Это не попрощаются. Когда-то увидимся, через миллионы лет. Ну, с кем-то через миллионы, потому что если уже в пришла ну, Если пришла да, то, то эта вероятность ухода в очень велика. А если э, у человека... Просто инкарнационный цикл. Mm -hmm. Свидимся. Кстати, опять-таки, из глубины приходит иногда воспоминание по поводу нашего инкарнационного цикла. Mm -hmm. То, что мы сразу не воспринимали mm -hmm. это за достоверную информацию, я все чаще сейчас задумываюсь и понимаю, что, -то что, -то. что это так и есть. -то. Просто и тогда мы получили и информацию. И да, да, да, да, да. То, что вот. Многие вещи вот так доходят со временем, и вот это напряжение, вот эта белка которая все спала, вот эта попытка доказать спала, вот это mm -hmm. все. Просто, наоборот, сейчас внимание больше в тренировке, в развитии себя, в тренировке себя, больше себя. И, опять-таки, при этом вот эта помощь, которая всегда оказывалась, она оказывается через мебель, mm -hmm. через после этого. Mm -hmm. Кстати, у нас даже названия и книг, и курсов, все нестандартное. Mm -hmm. Я удивляюсь, они всегда, а, до, вот до последнего ждет, ждет, ждет, потом тут приходит название. И ты пишешь, и оно получается в точку, оно действительно а, вот, отражает суть. суть. Mm -hmm. И поэтому даже курсы из глубины, которые идут, вот, они отражают суть то, что будет в а, консультации, они по-своему отражают суть. Консультации полезны при заболеваниях, консультации полезны как первый толчок человеку, который хочет пойти. Почему полезны? Потому что, смотри, если вот, человек идет в карму, грубо говоря, сознание перетекало, оно зацепилось за две ловушки, рот и карма. Угу. И у него сформирован автоматический сценарий. И человек в этом автоматизме живет. Да. И у него по автоматическому сценарию, например,. Вот тоже, кстати, на днях получила. было куча судов у человека, да, по автоматическому сценарию. Угу. Убираешь, и оно за три месяца все свернулось все в ноль. Угу. Да? Оно свернулось в ноль, и человек понимает, да, но ну, это же естественно. И у него даже возникает сомнение, насколько мы здесь поучаствуем. Но если бы у него перед этим не было проблем со здоровьем, то наверняка вот это бы им нормально воспринято не было. А так он воспринял все-таки правильно, что это действительно это результат вот этих изменений. А вот. Но при этом, если бы не было консультации, сколько бы ты волшебной палочкой не махал робота-автомата, ты не запустишь на свободный сценарий сперва надо удалить информацию из робота-автомата по автоматическому сценарию. И вот это самое сложное, потому что она записана, мало то, что она записана надсознанием, она записана в подсознание, она записана в теле, она перетаскивается через инкарнационный цикл. Это уже целый автоматический механизм. Да, более того, человек, мы уже сейчас видим, человек живет в жизни, например, он достиг там, 50 лет, угу. и у него случились там эти суды, Подожди, у тебя уже хороший отпечаток в мире мертвых есть. И uh -huh. информация автоматически грузится оттуда для uh -huh. твоей психики, как подачка, где проектор, uh -huh. где проектор не находится в кинозале, он находится за пределами зала, но он, он подает часть. туда информацию, uh -huh. в теневой части. Где И вот когда ты а, уже знаешь, где конкретно перекрывается эту информацию, ты понимаешь, там убрал, там убрал, там, там перекрыл, туда заложил новую новую запустил таким-то образом, потом созданием. И все, у человека холодно и переключение. Но, а, а человек уже как тяжело это поверить. Он же развернут попой в будущему, он же смотрит, нет, нет, не может быть, не изменится законодательство, ни этого вот не получится. Я вспоминаю все время своего сына, Богу. Помнишь, как с его уходом в армию? Угу. да, помню. И у него все время висело, ты не будешь служить в армии, не будешь служить в армии. А, и у него все, вот идет, вот уже даже аспирантура, все, и уже приходит армия. И он просто вцепился, вот этот страх пойти в армию был зверский. Mm -hmm. И он вцепился, и он уже прошел, все равно сходил на месяц да, в резерв. Но а, при этом а, вот этот вот страх он все равно свою сыграл. Mm -hmm. Сейчас бы мы уже смогли отцепить, тогда мы еще не смогли до конца. Но все равно как изменился сценарий, то есть mm -hmm. ты не, не служил по полной. А вот. Но при этом ты отслужил столько, сколько смог, <смех> <смех> но отслужил уже, потом ребенок родился, потом уважительные причины нашлись и далее. Мощность, есть армия. Всегда мы за Харом зацеплены, потому что она всегда зацеплена за войной, за А это, это куски проработку большие, понимаешь, и мы тоже их многие не осознавали. Но при этом сейчас мы их уже осознаем, и мы понимаем, что многие вещи нужно видеть. Mm -hmm. mm -hmm. А у Димы как сценарий хорошо изменить. Да, У Димы да. вообще как сценарий поменять. Потому что мне Димы вообще сценарий жизни не нравятся. Mm -hmm. Даже вот, чтобы сижу так и прям, знаешь, как по образу и подобию, Хочется пример, но я понимаю, что не доведу его до конца, потому что… Неужели ну, с... говорить слуха? Да, да, вот именно всего того, что… Насколько... Нет, да. Насколько... Да. насколько просто человеку важно верить не во что-то, а самому себе? Самому. Самому себе. Именно самому себе, насколько это важно, и учиться создавать. Вот, вот я хотела сказать, верить самому себе и осознавать, что ты и только ты являешься создателем всего, что ты имеешь в жизни. И неважно, ты в, автомате, в автоматическом сейчас режиме работаешь, или ты на какой-то другой стадии, в любом, абсолютно в любом варианте создаешь этот шаг. Ты. Этот мир свой создаешь ты. Все, что, все события, которые в твоей жизни, это все создаешь ты. Не, осозла... Не мировка, Это тренировка, это управление восприятием, да. да. Моменты, взять ответственности да. надо все равно брать на себя. даже да. по консультациям, смотри. Человек обращается на консультацию, мы же это сейчас официально обрезали, чтобы человек не имел прямого доступа на консультацию, у -у -у. да, пожалуйста, книги, пожалуйста, да. обучение, ты начинаешь двигаться по этому пути, ты Понятно осознаешь, его. что ты будешь двигаться, и только после этого ты приходишь, да. потому что если ты приходишь сюда за волшебной палочкой, сделайте за меня, мы сделаем, у тебя Можно жизнь сделать? переменится, но ты же либо нагадишь обратно. Но это не значит, что ты нагадишь обратно, и у тебя будет тот же сценарий. Нет, он будет другой. Но он будет не 100%. Но это то же самое. Само. Мы 100%. это сделаем. Мы эту электрику тебе проведем, да? Все сделаем. Но если ты не осознаешь, где и как что работает, то мы уйдем, а ты включишь и сломаешь. Но, конечно, ну, либо само. вообще не будешь знать, что надо включать в разель. И будешь что, что у меня комбайн не да, работает. Или, да, или смотреть одно и то же, да, или будешь включать, что не работает, да. А это, между прочим, вот смотри сразу, а как же ваша ответственность? Мы ну, в поле парадокса, в парадоксе ответственность – это работают обе стороны. Если мы работаем с человеком, значит, 100% наша ответственность и 100% его Да, его, и нет. мы свое удовольствие. 200%, не обращаем, да, 200. Да, Но не никак долгом. не 50. Если 50 и 50, то, значит, мы выполнили тоже на 50%. Нет, только 100%. Только 100%. А на 100 надо идти самому. Да. Потому что поле парадокса – либо вин-вин, либо оба проиграли. А мы не заинтересованы проиграть. Да. Мы заинтересованы двигаться дальше, потому что этот подарок – слишком серьезная тема, которая пришла человечеству в подарок. Просто в подарок в это тяжелое время. Да. Да. для того, чтобы человечество вообще осталось периоде, живо. Да. Во время Апокалипсиса. Апокалипсис. Так сейчас Апокалипсис? Сейчас, сейчас и... да. Мертвые встают из могилы. И сейчас это наблюдают. Все, что было сокрыто. Задавлено, подавлено, спрятано под тысячами замками. Все встает. В человеке, в самом... В самом человеке просыпает, да, поднимается вот именно то спрятанное мертвецы встают, вот да то и мертвое, встает, зажатое, да. сдавленное, убитое из злости, агрессии, да. вот, вот это все сейчас лезет у человека наружу. Мертвецы встают, вот мертвецы это топоратик, от которого писали, и все думали, что это такое, что как это будет? как это будет. Вот мы наблюдаем, просто отходите в глазки и посмотрите. Да? И суд, суд Господен, кто судить будет? Кто сами судит? себя судить будете? Сами, сами вязали, в суд, да? сами своих трупов подняли, сами себя судили. Все сами. И сейчас это очевидно, оно просто очевидно. Это очевидно для нас. Mm -hmm. В mm -hmm. это очевидно. И ты видишь просто даже, как это выглядит в человеке, когда у него это поднимается. Потому что мы с этим работаем. А человек спящий этого не видит. Для него кажется, <свистит> 90-й год вернулся, там, или mm -hmm. еще какой-то год вернулся, и он не видит. Нет, господа, сейчас совсем другое время. 90-й год не было. Который, сейчас есть. И он начался в 20 <годом> <как свистит> 22, конец 21, 22, вот начался апокалипсис, все. В каждом человеке поднимаются скелеты в его шкафу. В каждом человеке вылазят скелеты из его шкафа. И все, что было тайное, сокрытое, становится явным. И если а, были измены, они вылезут наружу. Была злость, оно вылезет наружу. Было предательство, оно вылезет наружу. Оно просто сейчас, в два 2-3 ну, года, Максимум, я думаю, максимум три года. Оно все вылезет на руку сейчас. Это как мы увидим собствен... свои собственные эксперименты. Да, мы увидим то, что мы есть на самом деле. Mm -hmm. И этот процесс сейчас идет. Mm -hmm. И заметь, он настолько нагляден, как сейчас хлопает дверью элита. Mm -hmm. Как элита оказывается... Ну, я в кавычках беру элит, богатые люди, да, там, россияне, которые сейчас приезжали, да, вот они оказываются в условиях, когда там у них денег нет, они не могут пользоваться, там прислуги нет еще, и mm -hmm. говно поперло подниматься, вот оно, вот оно прет на поверхность, вот они, мертвецы, вот эти стоят, yeah, такие которые yeah. были закрыты деньгами, понтами, элитарностью, красивыми словами, еще чем-то. No, разукрашками, разукрашками. Я, разукрашками да. Потому что уже все, уже человек ничего еще не осталось, разукрашка только осталась. А надо, чтобы человек остался. Mm -hmm. Вот оно Он сейчас должно подняться, если человек остался, будешь во время апокалипсиса. апокалипсиса. Что важно, что ключевое осознавать во время апокалипсиса? Благодарность. Благодарность, этим Благодарность этим, этим мертвецам, которые стоят. Вот что важно. Осознавать благодарность. Именно благодарность является завершающим этапом. Игры вот это игра. и выход на новый уровень. Если нет благодарности, а продолжает злость и агрессия, это отброс в циклическую ошибку. Все, назад. назад. Опять мы проживаем до тех пор, пока благодарность не будем осознавать даже таким парадоксальным вещам, как апокалипсис. Потому что на следующем уровне сознания благодарности нет. Она уже норма. Она, она воздух. Она ты воздух бежишь, да. Да, как... Без нее нет жизни. Да. Без да. нее не работает сознание. Все. Это норма. То есть это не просто научись говорить спасибо. Да. Если на этом этапе в этой игровой карте было научиться да. говорить спасибо, это благодарю. Да. Если не спаси Богу, да, а именно благодарю, то на следующем игровом уровне это просто норма. Да. Это точка, от которой ты отталкиваешься. Она да. просто есть она естественна. Да. да. И поэтому туда и вход через благодарность. чистоту. Через чистоту. И, кстати, смотри, во время перехода, а что мы видим, <звук> у человека Не было ни одного человека, у а вот это прошло и остался ингредиционным. Да. То есть обнуление игры. Ну, чисто, да, чистота и чистота. Так же, как мы каждое утро мы, мы высыпаемся, есть миг Тут не только, когда мы высыпаемся абсолютно чисто. Вот, каждое утро. Сколько в нашей жизни таких утр, да? А мы не улавливаем этот сути. И не пользуемся этим моментом. Миг, когда мы абсолютно обнулили чистые. Но мы перешагиваем через этот миг благодарности, да, вот такой чистый. И снова взваливаем то, что переживали, снова вспоминаем, что кипит внутри как злость и пошел. Новый вместо того, чтобы вот из этой чистоты, когда ты благодарен, и ты осознанно просто создаешь следующий свой день и не впадаешь в день сурка. И при этом не бежишь, сломя голову, и не лежишь так, и, не, и не стоишь на месте, а ты просто в потоке интереса, счастья валишься изо дня в день в своей жизни. Да? Правда, в радове, в балансе, в любви. В любовь улет, Вот в любви, в целостности. Мачечка мою. на улице гуляет и нацепляет. Бубочка моя. Вот. А вот с того, смотри, даже в животном за некоторое противоположные отношения. Для меня собака, это вот как Джессика, да, то есть такая волчарка, то есть которая умная, которая как человек, с ней как Но с человеком можно, можно поговорить. Как с человеком, Наташа. абсолютно. Абсолютно как с человеком, просто она маленькая. Я люблю вообще собаку. Я вообще животных всех люблю, собак люблю, но дома мне лишь маленькие собачки. Но они абсолютно они не тупые, это глубочайшее заблуждение у людей, что маленькие собачки тупые, нет, они точно такие же, они понимают вообще язык. Я... Это зависит от того человека, где они живут, потому что это наблюдатели, а наблюдатели не Копирует. Как и кошка. Ну да. тоже смотри, Я хатоп очень люблю. Копирует, но просто… Да, конечно, животное оно показывает. Я все время, когда смотрю на свою кошку, говорю, блин, ведьма. <с Beautiful> такая классная, такая умная, просто вообще. Капец. через боже, боже, боже. звуки Кайфует. Кайфунь. Хороший. Вот. Так хорошо, когда камин варит, потрескивает. Ты будешь по камине читать книгу и сидеть в глубине. Ты знаешь, я когда думаю у Камина читать книгу, ну, конечно, хорошо, сейчас дача начинается, там сегодня тренинг, еще плохо работ заканчивают, скоро порядок, надо нарадить. Так вот, с одной стороны хорошо, с другой я понимаю, что у нас с тобой висит один раздел последний, который надо доделать. Он висит на самом деле уже последнее, не знаю, сколько времени, но за это время написано, написан большой кусок книги. Угу. По сути дела, она уже написана была бы, если бы продоксальное восприятие, если бы мы не планировали закончить ее этим разделом. Я понимаю, что для того, чтобы закончить этим разделом, нам надо уехать, чтобы не было рядом семей. Да. Чтобы мы были в наблюдении за коллективным. А это значит, все-таки лучше переехать из страны да, на какое-то время. А... Это значит, это значит. Поэтому наша вот сейчас поездка туристическая, которую мы с тобой взяли на неделю, на отдых, она, она вот кстати, и тогда парадоксальное восприятие будет дописано. И мы прилетим 4 апреля назад, и 4 апреля мы сможем корректору перекинуть. Уже я думаю, к тому моменту мы ее завершим. Ну не просто так. Да, не просто так мы его. в это восприятие уезжаем, чтобы вот с этого восприятия конкретно закрыть а, последний раздел. Mm -hmm. а, вот. Потому что а, парадоксальное восприятие, mm -hmm. у даже концовка сложная должна быть а, и искренне такая вырывающая мозг должна быть. Она априори сама просится. Мы очень четко говорили о религии, мы очень четко а, говорили о сектах, вот мы очень четко говорили о сознании человека, мы расписали, как работает а, вот, механизм, связанный со вспышкой, со сжатием информации, mm -hmm. с разжатием информации. А, и при этом мы практически не уделили места науке. Но мы при этом соблюли научные рамки. В книге «Подарите знания», мы дали определения. Там в книге «Глубина» мы тоже какие-то определения добавляли, там и так далее углубили еще. То есть такой полунаучный подход вошел. Я хочу уделить время и внимание науке, чтобы мы все-таки честно расписали, какую роль играет наука в психике человека. И с двух сторон расписали, как и плюсы, так и минусы. Как мы это умеем? Искренне. Искренне. И тогда вопросы по науке, они э, и по научному подходу к нам, они будут э, отпадать сами собой. Потому что я все-таки за то, чтобы InfoDying был вне науки и вне религии. Вне. Нет. Именно вне. это, это об индивидуальности. это это просыпание сознания человека. Это, это вспомнить оживляющие. в себе Бога. Да? Вспомнить, кто ты есть. Кто ты есть, увидеть свое настоящее лицо в чистой воде. Не заметь, когда ты видишь чистое лицо в чистой воде, ты можешь внимание держать на лице, а можешь держать конца. Ты видишь красоту и камушку, дна, Ты всего видишь. и себя, не себя. В этой красоте причем? Ты видишь целостность. Да. А иначе ты видишь только в муте только свое мутное отражение. То мутное и грязное. Mm -hmm. Mm -hmm. И недовольное. Mm -hmm. да. Заметь, а с позиции вот расширения а уже недовольства вообще нету. Злости нету, вины, виды нету. Там такое чувство, что этот диапазон выключен. Да, да, именно так, именно. Он как, как, вот сказать иностранный язык нет. Иностранный язык, когда говоришь, что это он существует. А именно он становится. Тут диапазон становится, вот этот злость, этот андарзи, он становится недоступным. Не, то есть, как э, этих инструментов уровень, вот да, да. да. Кстати, и сразу я не помню этого. Знаю, Смотри, нет. как при переключении информации ты забываешь этот уровень. Но. И если тебя откинет назад, ты его можешь вспоминать. Да. Но если перенимание туда, то ты Тут ты ширина, да? И ты тогда идешь назад. И тогда получается управление вниманием. Это очень большая ключевая часть для человека. Либо ты своим вниманием будешь управлять, либо будет твоим вниманием управлять. Либо коллективное тобой управлять. А что такое коллективное для тебя? Это твое отражение, размазанное и распиленное по зеркалу по грязной. А твои и получается, либо ты управляешь своей жизнью, либо мир объективно управляет твоей жизнью. И ты постоянно выносишь на него ответственность и говоришь, ой, такая жизнь тяжелая, ой, такие люди кругом плохие, ой, ой, ой. ой Сразу, знаешь, такое, я слушаю и тебя, я сразу такое поле деятельности. Да? Но ты знаешь, вот мы эти мысли сейчас высказываем вслух, да? А ведь человек, который а, вот так и живет, mm -hmm. он смотрит на нас и говорит: Ну, ну, ну, ну. Ну, А вы хотите, чтобы я соседа, за соседа или за соседку отвечал? То есть, смотри, как сразу отвечал, это сразу к обану и к матери перезал, к прошлому, mm -hmm. Mm -hmm. сразу к прошлому. И Задох в будущее, в Так работает психология. Даже вот сейчас, да? Мы не можем повлиять, вот можно услышать, даже как люди говорят это. Мы не можем повлиять на то, что сейчас происходит. А кто создает то, что сейчас происходит? Просто поменяйте, осознайте, кто создатель. И поменяйте злость на благодарность, агрессию, на любовь, блин, все. Мы меняемся. Мгновенно. А это же сложно. А как это? Для того, чтобы благодарить. А как это? Я, я не могу позволить. Я не могу простить. Я не могу. Все. Поэтому ты это и видишь в жизни. Ты не, можешь. Ты не, можешь. Да. Ты а не можешь. А на самом деле ты врешь себе, что не можешь. Что ты ты не, можешь. не хочешь, потому Никого. что здесь вторичная выгода. И ты будешь лгать, чтобы играть в игру Я хороший, я плохой. Я ничего не могу, как я могу, да? Все не в Не в нашей власти, или как не в наших силах, не в наших. Смотри, еще месяц назад у нас тоже были моменты, когда мы говорили, ну разве мы это можем? В последнее время у тебя есть а, варианты, где ты, если ты видишь что-то, ну, значит это меняет. Ну, сразу, ну, сразу. Оно идет, оно да. идет как уже ритм такой жизни естественный, Да, то есть сразу да. идет создание. Смотри, как да движечка тренируется. тренируется. Да, конечно. Да. Так а, а спортсмены, как они добиваются? Просто, о, я захотел прыгнуть, и я прыгну. Тренируется, интересно. Все, все, если все, у все, тебя все. чистый интерес, ты будешь действительно небывалый рекорды ставить. А если у тебя интерес просто доказать кому-то, вот ну, ты, ты будешь добиваться чего-то, но рекордов у тебя не будет. Так смотри, ты где-то сойдешь -то с дистанции. Даже просто переключиться на создание, да? Просто переключиться на создание. Просто. У -у -у -у. просто да. Сколько месяцев тренировок у нас? Да. Сколько месяцев каждый месяц тренировок? Да. Это не просто дайте мне психотехнику, я сейчас ее сделаю и я создам. Нет. У тебя восприятие находится не в создании, у тебя работать не будет. Психотехнику можно дать, ты тренируйся на ней. Благодаря психотехнике ты будешь тренироваться да. и, возможно, у тебя получится. Да. Если будешь тренироваться. Если не будешь лениться. Вот оно. Если тебе будет интересно. Тренируйся. Естественно. Потому что есть люди, которые заставляют тебя делать ту же практику зеркала. Я, кстати, вчера с интересной девушкой говорила по телефону. Случайно взяла трубку, да, лучше нас не беру. А тут случайно взяла трубку, и а, ничего случайного не было. И а, она рассказывала, как она зеркало делала. А, то есть вот она а, заявила, что она с собой внимательна, что она себя любит, что она там себя уважает а, и так далее. Зеркало проговорило, и в тот же день она переходила дорогу на красный свет. И тут же к ней подошла милиция. Были очень внимательны. Сказали, что она себя не любит, потому что она рискует своей жизнью. И вот, ей не выписали штрафа. И при этом она стояла и в И понимала, что это сегодня она создала. И милиция была настолько вежлива, настолько внимательна. И ее так оттренировала. И, и она говорит, это же надо, чтобы зеркало так работало. Я хохотала так, думаю, класс. Я получила удовольствие от общения с человеком на самом деле. Я понимаю, что вот когда человек через такой свой опыт приходит, он будет... Видеть. Что такое знаки, как мы говорим, ой, там нам знак, это там нам подсказка. Что это такое? Мы сами себе. Это вспомнили. именно чистота, вот это когда ты, у тебя появилась возможность, да, увидеть это. И благодаря этому, то есть твоя прозрачность, то есть ты сам себе, ты... ты услышал сам себя, то есть ты прозрачно увидел для себя, как, знаешь, как, как эти знаки э, э, путеводителя, тыц-тыц-тыц, и при этом человек даже это не берет на себя, ой, это мне знак, это ангелы мне послали, да? не берет ответственность. Mm -hmm. А ведь на самом деле это ты, ты, твое сознание. Создает Ты вот это, ну, просто Ты для себя, и ангелы, и все да. остальное. Кстати, по поводу ангелов, помнишь, как мы скипались, когда человек, например, был в коме, и при выходе, когда мы запускали ангельские эти вот эпизоды, чтобы человек видел, чтобы Бог к нему с ним был спустит. А, да-да-да. да. стал жить. Это тоже Геннадий Степа такие. А, да, может, да, на да, самом деле у человека потом так проявили. Поржать. Но все это из любви, скажи. Вы все это из любви. Да вся эта игрушка написана на таком Стебе. Понимаешь? Оно все из любви. Стб такой, именно он злой, он добрый. Только сам человек делает эту игрушку злой. Да, сам человек. это на этой игровой карте он делает ее злой. Заметь, предыдущие карты были еще злые. А сейчас они тоже злые, но они. Во всяком случае, вот смотри, если брать старые игры сейчас зависло, разные были, но сейчас отсутствует вот эти «посадить на кол». И вот, ну, это же на самом деле, это об интеллекте. Это об интеллекте, вообще. да. Это ну, низкоуровневые, да. Эти, низкоуровневые uh, игры, они уже сейчас uh, на Хотя, ты знаешь, наверное, присутствуют какие-то элементы ну, тоже. Но во всяком случае, это, уже, это, да, это да. про интеллект. Все, все, что касается злости, это про интеллект, это связано. Это связанное И хочется все-таки закончить. Как интересно жить. Ну, сколько еще не открыто. Как? Я а еще вам скажу. Не вот нет. уже две недели у нас небо голубое, чистое без облачков. Солнечная погода. А наше состояние, скажи, какое? Вот у нас именно настолько... И просто у меня, я не, я не могу, я прям вот, знаешь, как у меня, как знание, это связано. Связанные вещи нашего состояния, по-моему, которые мы сейчас наблюдаем. Именно это состояние, я просто знаю. И мы с тобой это говорили и знаем, что все будет хорошо. вещи, все, все будет хорошо. хорошо. Мне, мне на дне один человек сказал, говорит, я знаю ваши способности, я знаю ваши возможности. Говорит, и то, что вы сидите в Минске, говорит, когда жена там сказала, может, здесь что-то тяжелое будет, может, может. пока а они сидят, он говорит, сидеть, я же буду. Не сказала, смотри, они в Минске сидят. Да, поэтому я буду здесь. Да? Так он класс!» На самом деле, это земля Бога, и здесь свет. Единственное, мне очень понравилось, с одной стороны, а с другой стороны, где-то даже латки диками. Сказать это зависть? да, наверное, какой-то оттенок зависти проскочил. Когда я услышала, что в Украине ввели два 2%, и ИПшников освободили от налогообложения, они платят сколько могут, да? это название сколько могут, на самом деле это благодарность. Когда мы два года назад впервые сказали, что общество будет очень сильно, очень быстро развиваться, если налоги заменить на благодарность, хотя бы у ИПшников да? это будет выстрел просто. Страна, это это звучало да. вот вообще сумасшествие нашим, mm. и даже а, мне близ, близкие сказали, тут подслух такого никому не говори, потому что а, ваша придурочность за, зашкаливает. Вот смотри, не прошло и двух лет, mm. а в Украине ввели благодарность, и я где-то позовела, вот, блин, а земля богов, и тут тоже, я хочу, чтобы тут было развитие, я очень хочу, чтобы здесь было такое же. Но я имею в виду, такое же именно а, подход к налогам, вот, а выбросок рейсов. Так вот, так вот, в этом вся и суть. И поэтому здесь это будет. будет. В Беларуси именно будет земля богов. Начинаться. <связываем> <связываем> Создаем? Создаем.